Всем здравствуйте Наткнулись на свежий коничий след Что шорох скажешь? Будем искать это куда-то свернуло. Зашли, ли Что-то унюхала То ли просто куда-то побежала так, Попробуем Попробуем, что будет интересно, включусь, чего не будет, не включусь. Так, ну ладно, будем искать, будем тропить, обрезать. В общем, не знаю я. я вот так вот кругом не знаю метров 500 наверное и что-то я выходного следа вроде как у ничего там не нашел единственное если ушел верхом а я его упустил где-то из виду не увидел Но там лес пореже я думаю все равно бы где-то он пускался. Так, а тут где-то я его пересек, тут маленько отделяну деляну Собаки-то, конечно же, у меня такого зверя не идывали. Но когда-то же начинать надо с чего-то. А вон вот он зашел сюда. слез за районный. Ну, сейчас буду где-то смотреть, может быть, в куче окажется. Да, Шорох? Может быть, может быть, ладно, что будет интересно, отключусь. Что будет, если... А, будем смотреть пни, деревья может деду листы. Ну, вроде начала какой-то интерес проявлять, вот он тут бегал. Я думаю, что это именно кун. Вот видимо мышей ловил. Вон туда он есть следы вроде. Вон сюда вот вроде есть следы. Ищите, ищите, давайте. Так, да, вот он. Пошел, пошел. Вот где-то он здесь, значит. Может быть найдем даже. Ну не найдем что-то. Эх, не вижу сейчас. Нет, нету. Теперь это обратно вернулось. Так, тут вот тоже следы у него были. Старые. Идем искать, идем искать. Что-то, походу, в ну, его упустил. И он ушел в другое место. Ну да. А где я его так упустил когда? Очень жаль. Очень-очень жаль, блин. Ага, оказывается, правда упустил в этом месте. Проглядел. Ну ладно, дальше будем ходить, искать, обрезать. Не так все просто же должно было быть правильно. Слишком просто тоже нехорошо. Будем искать. Ну что там? Прямо не знаю. Мне так кажется, вот он. Следушек. Ну сейчас он до тех вот березок обошел, следа не увидел, изначально он там потерял или вон там ли, на дерево залезло, все нету, вот так вот обошел, нету, сейчас наоборот отсюда встретился, на ну, навстречу, опять же в том направлении, я думаю ушла верхом, ну, что-то собаки среагировали. буду помогать может конечно тут ничего и нет но раз они активность проявляют надо их заинтересовывать помогать им вроде как в общем там есть это это ищите Шесть, они у меня там ищут. Вот и первое знакомство. Шорох пока не может сообразить. Туда надо смотреть. Возьми, возьми, возьми, возьми. Молодец, молодец, молодец. Грет, вон она. Так, сейчас я ее маленько вопрос заставлю. Поактивничать, наверное. Вон вон, вон, вон она. Возьми, возьми Возьми, возьми, возьми, возьми Сейчас будем как-нибудь шороха заинтересовывать Палки покидаю, может быть, что ли? Шорох, шорох, ну вон он Сейчас уже почти шороха заинтересовали Ворон к нам прилетел Крутит-крутит, не может сориентироваться, пока, с какого дерева. В общем, прошло у нас уже минут 20, наверное. Никак мы не можем шороха заинтересовать. Голову поднимает вверх. И она в этот момент то ли не шевелится, Чит, урчит, Молодец! Ладно, продолжаю пробовать заинтересовывать, хоть Грета поработает. Прилетело. Ворона прилетела, в общем, сначала ворон, потом сорока, сейчас ворона. Лезу уже, в общем, шороху рукой показать, куда надо смотреть. Не знаю, у кого силы быстрее кончится. Ему это не надо вот это молодец. Ну чё, я-то уже почти до неё долез. Тоненькая, блин, она дальше Собаки-то где-то у меня Шорох, шорох, ай да! Айда, вот, смотри на меня, айда, вот он я. Шорох. Шорох. Шорох. Шорох, шорох. Шорох, шорох. шорох, шорох. Шора, смотри выше меня-то, ох, не знаю. Как еще его заманить? Осталось тут метров шесть, наверное. До неё. Но есть у меня такие мысли, что макушка не выдержит. Мне тут уже порядочно так лететь метров по 10, десяток. Эх, ладно, пробуем дальше. Ну, в общем, не знаю, как уже мне заманить этого шороха. Да, шорох? Чтобы он смотрел не на меня, а на Фу, куницу. А там уже что-то я стал чувствовать, что чем я сильнее качаю и дольше, тем у меня вроде уже руки, такое ощущение отпустить их. Я, в общем, решил я слезть сейчас. Покидал палками, никого. Долез я примерно как раз до палки. Даже, наверное, выше. Ну ладно. Час мы уже, наверное, тут одолеваем. Не захотела шорох свое полугодовалое день рождения. То ли у него сегодня, то ли вчера. Либо завтра будет. Или двенадцатого, или тринадцатого, либо четырнадцатого, ему полгода. Ну ладно, сейчас стрельну и на сторону дома уже конец дня.